Субтитры yeah, делал Может по клубам где-то гулять. И риска. С кем ты гуляешь, с кем пропадаешь, ты по мне не скучаешь? Может по клубам где-то гуляешь, публику зажигаешь? Ай, яй яй, -яй Танцую вино и Танцую с тобою и ты близко, близко, ты сладкая, будто. Ай-яй-яй-яй Танцы вернусь песка, Танцую с тобою И ты близко-близко Ты сладкая будто